Из непоседы почемучки превратилась в милую принцессу. Выросла моя родная внучка, стала взрослой, умной, интересной. Жизнь открыла пред тобой дороги. Выбирай любую, дорогая. Счастье для тебя прошу у Бога. Чтобы шла по ней ты, бед не зная. Чтобы на пути твоем встречались Лишь одни приветливые люди. Пусть душа не ведает печали, И сияет солнышко повсюду. Молодость, весь мир, как на ладони. Будет жизнь, пусть ярким фотоснимком, Пусть любовь в глазах твоих утонет, Посланной судьбою половинки Будет поцелован пусть удачей, день твой каждый, Сладкими мгновения, И от счастья глаз своих не прячь ты. Внученька родная, с днем рождения!